Здравствуйте, дорогие друзья! А, часто нам задают вопросы стоматологам, а, что делать, если вдруг возникла такая проблема, а, человек, ну, пациент, там, друг, я не знаю, родственник теряет передний зуб. Ну, по разным причинам. Вследствие кариеса, то ли это травма. И что в такой ситуации делать? Потому что человек в одночасье становится... А, не социальным. Вы же не можете пойти там на деловую встречу без переднего зуба. Это дискомфорт, это дефект речи. Если это девушка, и тем более молодая, то вообще огромная проблема. У нас в клинике Калибри есть решение для таких случаев. Если вдруг какая-то такая подобная ситуация произошла с вашим другом, родственником, близким человеком, коллегой на работе, вы можете смело рекомендовать нас, потому что у нас есть четкое, отработанное, проверенное решение, которое мы применяем каждый день. Это одномоментная имплантация, то есть а, пациент с такой проблемой приходит к нам, мы делаем специальные исследования, компьютерную томографию, анализируем состояние тканей окружающих и в 99% случаев помогаем ему получить эстетику здесь и сейчас. То есть пациент от нас уйдет уже с какой-то временной конструкцией, которая будет эстетически очень, ну скажем так, удобоваримой, можно улыбаться, целоваться, ругаться, быть опять же социальным, это на самом деле очень здорово, потому что если так не сделать, не провести комплекс мероприятий по сохранению той эстетики, которая была раньше, то можно потерять всю эстетику улыбки в принципе. Поэтому Вкратце остановлюсь на том, как мы это делаем. Наверняка это интересно. Пациент к нам приходит, мы делаем компьютерную томографию исследования, которое позволяет оценить э, ткани, костные ткани, мягкие ткани, окружающие ткани, то есть э, воспаленные они не воспаленные, то есть какие есть нюансы да, есть, для работы. Далее пациент проходит в кабинет, мы э, делаем анестезию, убираем зуб, тут же ставим имплантат немножечко увеличиваем объем костной ткани вокруг имплантата, так как диаметр имплантата чуть тоньше, чем лунку удаляемого зуба. Ставим временную коронку, то есть ставим имплантат и прикручиваем к имплантату временную конструкцию. И обязательно забираем десну из-за последнего зуба. Там есть такая донорская зона, где можно забрать, пациент не заметит, ткани полностью восстановится и пересаживаем эту десну в зону, где она более необходима, для того, чтобы поддержать десневой контур, и чтобы он был полностью идентичен своим зубам соседним. Это очень нюансная работа, ювелирная, все эти масштабные мероприятия проводятся, вы можете представить, да, ну, в масштабах одного квадратного сантиметра. На самом деле, это очень тонкая ювелирная работа, и шансов на ошибку нету и у нас практика достаточно большая уже порядка 15 лет я медников максим хирург стоматолог ставлю имплантаты одномоментно и мы имеем большой опыт работы с такими клиническими случаями и наши пациенты очень довольны часто пациенты задают вопросы а как вот с этой временной конструкции дальше быть да? Первые 3,5 месяца – это такой нежный возраст для имплантата. Ни в коем случае нельзя давать нагрузку. И ни в коем случае нельзя что-то откусывать. Можно потравмировать а, приживающийся имплантат. И поэтому есть некоторые ограничения. Ну, по а, качеству пищи и по, а, скажем так, ограничениям по жесткости. То есть, откусывать ничего нельзя. Это точно. А, далее. Еще какие вопросы? То есть через 3,5 месяца пациент также не остается без зуба, он к нам приходит с временной коронкой, мы аккуратненько откручиваем конструкцию, снимаем слепки, возвращаем ее на место, и у нас получается пациентка будто ничего не произошло. Также с временной коронкой уходит. И пока уходит с временной коронкой еще 2-3 недели, мы изготавливаем постоянную конструкцию по фактуре, по текстуре, по цвету, полностью идентичную своим зубам. И обычно ни пациенты, ни их коллеги, друзья, не замечают а, подмены, так скажем, да, то есть а, где свой зуб, а где имплантат. И это, чтобы этого добиться, нужна, конечно, практика, нужна, а, нужна хорошая лаборатория, хорошая эстетика. А мы используем систему имплантатов Нобель. Нобель считается лидером а, в области производства имплантатов, да, и это самый важный момент, потому что мы не только ставим имплантаты Нобель, мы обучаем коллег специалистов именно как правильно ставить имплантаты и как правильно работать в эстетически значимой зоне и являемся метрами крупной компании международной которая занимает 60 процентов мирового рынка и все работают по определенному стандарту и добиваются очень хороших эстетических результатов поэтому Такая ситуация, которая происходит у пациентов с передней группы зубов, конечно, выбивает из, из колеи, но вот, как вы уже поняли, что у нас есть решение для таких пациентов, и мы рады видеть вас в нашей клинике, всегда готовы вам помочь.